Всем привет, на связи офицер И сегодня мы в этой серии посмотрим, что же мы можем сделать в своем пентхаусе. Ну, что мы можем сделать? Мы можем изначально отсюда выйти на улицу в казино, гараж пентхауза, автостоянку, крышу а, Далее, что мы еще можем сделать? Мы можем пройти вот сюда телефончику, нажать ешечку Здесь у нас произойдет вызов ну, здесь мы можем получить 50 тысяч фишек, что мы делаем, да. Заказать закрытую вечеринку. Парковщику отдать машинку, если мы к ней, к пентхаузу приехали на машинке. Заказать шампанское, уборку помещений, лимузин. Путешествие со вкусом в любую точку на территории Лос-Антоса и округа Блейн. Здесь мы можем выбрать места, где, собственно, наши здания и не только, но и авиационный агент запросить у него вертолет. Значит, давайте закажем шампусик. Не знаю, вообще это произойдет? нет? Посмотрим. Опачки. О, oh. Вот нам принесло шампанскую тетя. Добавлено ваше предметы, чтобы выбрать его в качестве действия, войдите в раздел «Стиль» — «Меню взаимодействия». В общем, у нас, смотрите, сейчас э, тут полный бардак после дискотеки. Вот, все валяется, разбросано... И мы можем... Боже. <с> мы можем вот что сделать. Давайте еще посмотрим, что здесь. Тоже все завалено, забросано. В общем, вы все сами видите. Даже тут все печально. Курки, бутылки, прочая фигня. Значит... здесь у нас тоже печаль творится полная я думаю вы видите что происходит Эх, такой пентхаус нам собственно не к лицу эти елки зеленые просто какая-то жесть происходит Ну и тут дядя, который нас готов подстричь, побрить. Вот, но мы сейчас сделаем следующее. Мы подойдем к информационному меню. Нажмем ешечку. И вызовем уборочку. Уборка помещений. Я сейчас же отправлю к вам кому-нибудь. Ну и к нам кто-то сейчас придет. Наверное уборщица, да. это она. Заходите, проходите. Далеко не уходите. Так, ну к нам пришла уборщица. И давайте посмотрим, что поменялось. В данный момент ничего не поменялось. Возможно она куда-то пряталась что-то может быть уже начала делать нет М -м -м. интересно и где она а вот она у нас она моет окна отлично она занялась самым нужным проблема вот здесь она моет окна неплохой подход что давайте посмотрим еще что мы можем сделать в меню взаимодействия. Ай-яй-яй-яй. Нажмите Е. E. Здесь мы можем провести закрытую вечеринку, но походу пока уборщица не уберется, этого нельзя сделать. Давайте закажем... Лимузин До... Так, вот Откуда вопрос До чумашек, к примеру, да? Right так, ну и что произойдет? Смотрим О, красавчики-то какие, а? Лимузинчик нас повез И неужели нас просто сюда пробросят? О, как. Отлично, спасибо. Только можно меня сейчас обратно забрать. Так, возвращаемся в Пент. И здесь идем, конечно же, на стойку информации за телефончиком. Так. Неужели у нас убрались, да? Как я вижу интересно так авиационный агент mm -hmm. А, она ну идут чтобы получить доступ купить этот вертолет на сайте elitas travel все понятно то есть если у вас есть одно из этих транспортных средств вы можете его заказать через авиационного агента так, давайте глянем, что поменялось. Убрались ли у нас по полной программе тут или все же нет? О, как все чистенько, а? Стерильненько. Неплохо. Мусора реально не стало, но вечеринку заказать мы, к сожалению, не можем. Даже сейчас. Очень и очень и очень странно это все, конечно же. А, вот она еще продолжает работу свою. Но, как мы видим, реально тут уже все очень и очень чисто. Давайте пойдем дальше. Меню взаимодействия. Значит, открываем здесь управление пентхаусом. Пригласить пентхаус. То есть мы можем пригласить какого-либо игрока из данной сессии, либо там друга, который находится в данной сессии. Так, GPS. Мы можем выбрать... Поджипесу точку, докуда мы поедем. Вот видите, клубчик у нас отметился. Если мы строим береговую, то что-то он как-то не особо отмечается. Ну ладно. В общем, далее задание у нас есть тут. Так, мы можем задание на сегодня посмотреть. Избранная серия. Оп, ее нету, уничтожьте 10 единиц транспорта и выставить статус ищет работу какие-то интересные задания придумали тут для нас далее у нас есть предметы в предметах находятся деньги боеприпасы и еда значит денег у нас лос-сантосом правят деньги что-то по деньгам здесь ничего нету по бронежилетику так, это все, что есть. Мы можем надеть на себя. По еде мы можем покушать. По боеприпасам мы можем тут подкупить все, что хотим Так, ну и тут такое себе. Ух ты, скидка колеса удачи Посмотри, какие ограниченные по времени скидки вы получили от казино отеля Димонт. <смех> Нету скидок. И это правда. Нам не давали еще скидки. Так, далее управление -хаус, пентхаусом. Разместить аксессуары. У нас идет. Здесь мы можем, ну, к примеру, взять холл. Это возле лифта у нас. Давайте что-нибудь поинтереснее посмотрим. В общем, это все, что мы можем тут разместить. Чупики. О, прикольные штуки. Но, по-моему, самая прикольная была это. там мадемуазель. Сейчас мы ее и поставим. Она даже всего была. Будет смачно смотреться да прикупляем искушение оглаем скульптура лаконим значит холли мы все поставили спальня так вот это интересно какая именно у нас спальня давайте что-нибудь вот здесь вот найдем это место зона отдыха вот она хо хо хо привет крошка загородные друзья волна все в волне отскок от... осечка золотая хлопушка серебряная хлопушка медная потемневшая рей белая статуса счастья оловянная статуса статуя счастья золотая Белое казино, оловянное казино, золотое, миниатюрный Hermes. Дегенатрон. Это, кстати, штука для игр. Микрофон, ну как фирма, которая производит здесь игры. И вот что-то она жестко стоит, как я смотрю. А, микрофон Джока Кренли. Американский футбол. Световой сигнал. Это все, что можно здесь выставить. Вот. И самое более-менее интересное, это вот эта штучка, которую мы берем. Да. И... Так. А, мы можем, смотрите, в бок двигать. Прикольно. То есть здесь всю полку можно обставить такими штуками. Так, давайте какой-нибудь... Там вот тоже был прикольный чубрик, вот этот Ray. Транзакция в обработке. Отлично, мы его прикупили. И вот у нас уже такие штуки тут есть. Далее, частное крупье. Крупье. Тут, собственно, все те же самые предметы. Медиазал. Ну, а вот тут уже что-то интереснее можно поставить. Но я считаю, что нужно поставить здесь что-то большое. Хе -хе, чьих рук дело? Что-то большое у нас это вот эта вот скульптурка. Вопрос, какого цвета? О, нет. Серый, черный, синий, желтый. Вот либо зеленый либо желтый дать его откнем блин зеленого цвета мне нравится так в сторону я не могу значит это все что мы можем в медиазал поставить в офисе у нас сейчас пока ничего но мы можем уже поставить то что приобрели Так. Ага, тут больше ничего не поставишь. Так. Ну, даже не знаю. Отскок. Ну, пусть будет он. К примеру. Так. А здесь мы поставим, знаете что... Пускай будет американский футбол. В каждую комнату, в общем, мы что нибудь допоставим. Да Давайте. Вторая спальня. Вот у нас картинки. Так. Какие-то они такие все. Под одно. О, типа карта. коля маля Алама. Королевская особа. Сияние, зыбь, нетленные богатства, ну и какая-то фигня пошла. Ох ты ж, какие штуки, а? Ну это из игровых автоматов, вот, поэтому давайте что-то поинтереснее поставим. Блин, это реально столько стоит? Я бы поставил карту Shark На мой взгляд, оно интереснее всего смотрится Тут, смотрите, есть E и Q эм. А, то есть это мы, знаете, что можем выбирать? это мы можем выбирать вот место, куда мы можем все это поставить прикольно так, ну что, спальня значит это у нас аж 11 мест где мы можем запилить все и вся в спальне круто в холле это 20 мест жесть просто просто представляете да что можно понаставить так ну и у нас значит здесь поставлено здесь пока нету давайте какой-нибудь поставим тачечку сюда Давай, давай, убирайся. Зона отдыха. Я думаю, здесь достаточно. Здесь у нас пока это пускай будет. В медиазале стоит человечек. В офисе у нас отскок. Кстати, мне интересно, что тут еще? Где? Чего можно в офисе поставить. То есть, тут тоже пипец, да, мест? Ага. Очень много мест. Куда можно все воткнуть. Да, спа. Что мы можем сюда поставить? Такое что-то интересное. Ну, блин, вот большие фигурки, только вот эти, к сожалению. Мопс поменьше. Ростиком. Даже не знаю. Что тут больше подойдет. Давайте поставим вот этого. Но я бы, наверное, не сюда поставил. Давайте назад нажмем. Тут у нас типа три места. Ооо, вот это будет интереснее. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это неприемлемо. Грезы о небе, крылья славы синие, медный, хром, золото и три звезды. Скульптура Джефф Пауэлла. Чё-то я не понимаю смысла этих крыльев. И как-то три звезды что-то как-то не особо. Пусть будет вот такая штука. Так. Ну, а здесь мы поставим вот эту как грустного белого мопса. Так, ну, у нас остался бар, где мы можем поставить в пяти местах разные штуки. Э -э ну, давайте. Я даже не знаю, что тут можно воткнуть. Пусть будет та же самая штука. Вот. Э -э бар, бар, бар. Здесь у нас статуйку можно воткнуть какую-то вот эту хрень, хрень. Ну, собственно, мы во всех, во всех комнатах расставили свои аксессуары. И давайте еще посмотрим, что можно здесь в управлении пентхаусом сделать. Значит, игровой стол Blackjack, либо трехкарточный покер — сейчас мы посмотрим как там меняется все и игровые автоматы модерна либо ретро ну а также одежда в ванной мы можем плавки купальник бросить либо текущая одежда давайте посмотрим что поменялось значит у нас так мы находимся вот здесь давайте ближайшее это место вот здесь посмотрим как это будет изменяться Управление пентхаусом. Блэкджек или трехкарточный покер. Эй, hey, ну давайте блэкджек типа. Смотрим. Блэкджек. Давайте сыгранем. Good to have you, ага. Good. По максимуму ставим. Шестерочка. Uh -huh. Двенадцать Ну, я понял Давайте дабл долбанем Двадцать И я выиграл Двести тысяч Спасибо, крупье Спасибо well Так Ну и мы можем сделать следующее Значит, блэк джек На трехкарточный покер Ага, не разрешает пока. Надо, походу, выйти и зайти. Ну, давайте быстренько пробежимся. Посмотрим. Посмотрим, где у нас появились или убрались труселя. Так, здесь я ничего не вижу. А, вот у нас модернские автоматы. Давайте их попробуем... Поменять на ретро. Ах, надо вон как что прожимать. Нужно Enter жать. И тогда происходит изменение. Модерн и ретро. Ну, значит, окей. Ну и одежда в ванной. Значит, здесь Blackjack на трехкарточный покер. Сейчас мы сможем лицезреть изменениям здравствуйте не напиваться я не буду здравствуй давай попробуем с тобой сыграть я поставлю по максимуму опа опа Значит, сделать ставку пара плюс. Ну, сделаем. Ну, давай попробуем. Смотрим, right. что у нас там есть. У нас есть... Старшая карта валет. Эм. Ну давай типа ответим. Оп. Я проиграл. Ну что ж, выиграл, поиграл. Неплохо. Деньги дали, деньги забрали. Итак, идем дальше. Вот у нас появился наш мячик. И так. Помещение с кинотеатром. Где тоже все убрали. Здесь у нас шикарнейшая статуэточка зелененькая. Ну и я хотел все-таки глянуть, где у нас тут небольшая комнатка здесь у нас должно тоже все убраться всякие купальники всякая фигня должна уйти что собственно тут и произошло ну и вот эта картинка shark которую мы заказывали ну и на финалочку у нас вот такая тетя. Так, что мы еще можем сделать? Все, ничего. Единственное, что я могу себе позволить, это сходить и посмотреть, что же у нас стоят за автоматы игровые. Вот здесь, вот. Давайте глянем. Игровые автоматы. Опа. Там я полагаю, автоматы для четверых человек. Если это так, то я сделаю сюда вставочку. Ну а здесь мы посмотрим, что же этот за автоматик нападай и принуждай 2. G-Netron? Это та приставка, которую можно куда-нибудь. Запиндурить. Америка, величайшая страна во вселенной Но нашей свободе угрожают другие страны Ну что ж, все им угрожают Нажмите Enter, чтобы начать 50 градусная жара И песчаные бури Не должны тебя остановить Отбей у них эту нефть Она принадлежит Америке Вперед Так, стреляем курсором мышки Ой Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, мышкой мы управляем и стреляем. И можем тут вот... Ага, пушку можно сразу направить, говорят. Да. Всякая фигня происходит. ох ё. Тяжковато идет. О, бабули. очки оба ускорение типа лука да вы реально что ли офигели ой чего какое-то время выходит Game over. Ну что ж, game over, так game over. Такая вот неплохая игрушка, но понятно, что все печально. Так, нажимаем и удерживаем DL, чтобы выйти. И... Как бы дать посмотрим. Уличная драчка какая-то тут, походу. Или что это будет? Опять та же фирма. Ну да, фирма та же самая. О, такие человечки. Уличные разборки, ты чё? Photoshop стайл, привет. Джекс. <связь> так, ну да. Да-да-да-да-да. Я могу только за Дастина играть. За Сименького. Так, что нам нужно? Походу красить, смотри. А водку <связь> да -да -да, дома. <связь> так, погнали. <связь> Так, нужно... опа чего чего байкерс ты выиграл раунд как ты выиграл раунд а я выиграл раунд подожди хм. чего -то, чего -то, Че ты за это получилось вообще Жестко. написали какой-то байкерс и все да да я байкер Ты куда ж ты идешь-то там? А? Ну ты какой! Только вперед! Ушел от меня! Ой-ой-ой-ой! Тебя сбили? Капец. Да. Так а где? я? Ой, всё, Отлично. Я готов. Воевать! Хорошо, что ты готов воевать. Опа. Вот так. Вот, вот так. Так. Иди нафиг отсюда. Yeah. <laughs> так, аккуратненько. Так, отлично. Перекрашиваем. воевать? Да иди нафиг отсюда О, да ладно. Куда ты пошел красить, да? Так и будем с тобой гоняться друг за другом, да? Ох, ты ж прям за мной поехал, э? что-то жестко пошло все это дело. Да, ты как думал. А что за самолетики ты не курс? Uh, просто самолетики. <вынят> Ой, я кстати, второй раз победил. А, ну и все, да. Да. Это игра для нескольких игроков. Вот так мы поиграли с Делом. Давайте покинем наше здание. По сути, это все, что мы тут можем сделать. И... да, она убирается. Она продолжает убираться. И, походу, пока она не уберется, мы не сможем сделать вот что. Вызвать сюда вечеринку. Can I help you, sir? Да, мы не можем. К сожалению, мы не можем. Но мы можем заказать... Организовать еще бутылочку шампанска. Давайте посмотрим, может быть, что-то да и поменяется в связи с этим. Упа, Опять ты. И опять то же самое. Ваши предметы. Чтобы выбрать его в качестве действия, войдите в раздел «Стиль» — меню взаимодействия. Ну, стили чего... Так, шлем. Ну, вот нету. Хм. Интересно. Вот нельзя тут ничего сделать, к сожалению. Нас обманывают. Совершенно обманывают. Ну, реально ничего нету. Так, ну, в связи с этим мы просто берем, выходим на улицу и сейчас попробуем вернуться. Агент, давай, до свидания. Возвращаемся в Пент. И пробуем. Еще раз. Вызвать Дискотеку Но нельзя, нельзя. Окей, окей, будем звонить как-нибудь, да. Так, ну-ка, ну кась ну нукась, нукась. кась ну -ка, ну кась ну Она ушла. Она покинула нас. Ну что ж, на этом мы сегодня и закончим с вами данный видосик так как-то надо поудобнее встать вот с вами был офицер всем огромное спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите большущие комментарии и прожимайте колокольчики всем спасибо за внимание и всем пока!